Мысли материализуются. Полтора года назад мы хотели купить квартиру в ЖК «Анна». И сейчас мы ее приобрели. Сделка состоялась. Спустя полтора года. То есть мысли материализуются. Нужно мыслить правильно. Вот. Я души поздравляю Анну которая купила квартиру в ЖК Анна на улице Звездная. Ее супруг Роман сейчас подписывает договорку при продаже. У нас безопасная сделка через электронную регистрацию. В общем, все как положено. И, кстати говоря, поддержите, пожалуйста. Как я и обещал, если покупка у нас состоится в январе месяце от меня да и от моей компании Волкстрит. стрит Приятные бонусы это сертификат от компании продукции Borg. То есть вы придете в магазин и выберете а, угу. что-то для себя. Ну, также а, фирменная ручка а, угу. вот, ну, и всякие полезности. Короче, записная под книжки и так далее. В общем, это вам поздравляю вас большое большое спасибо очень приятно в общем всем советую Дмитрия. все прошло очень хорошо гладко в общем я очень довольна в жилом комплексе анна запросов было достаточно много многие из вас не успели купить в ближайшее время вероятнее всего у нас появится еще одна квартира поэтому следите за каналом звоните пишите до новых видео пока